Привет, дорогие друзья! Как вы видите, вы на канале Samsung Просто. Хочу сегодня познакомить вас с интересным приложением, которое будет полезно всем тем, кто контролирует трафик мобильного интернета, либо там Wi-Fi, ну или вообще для каких-то нужд, с тем, чтобы контролировать трафик. Вот такой вот виджет. Смотрите, какой шикарненький. Нажали на него, вы попадаете сразу вот в такое вот окошечко, где видно, сколько использовалось. И какой трафик, мобильный, либо Wi-Fi. Есть тарифный план, который можно настроить. Есть использование вообще, что использовала трафик. Здесь также можно посмотреть, видите, все приложения, и какой трафик. Далее еще есть кое-какие дополнительные вещи. Ну а теперь давайте с самого начала, как его установить. В описании видео будет ссылочка. Вам будет доступна про версия на телеграм-канале сразу пройдете по ссылочке в описании видосика и попадете на это приложение в телеграм канале, скачайте и поехали установить устанавливаем виджет, как вы видите или приложение цвета, оно вообще весит немного почти 8 мегабайт как вы заметили ну, ожидаем установочки и будем говорить дальше все, установочка у нас произошла. Что мы теперь делаем? Нажимаем «Готово» и идем на главную страницу и смотрим. Вот так выглядит само приложение. Открываем его. И что мы видим? Вначале, дорогие друзья, нам нужно с вами задать некоторые настройки. Поэтому нажимаем Open, открыть настройки». И вот здесь, чтобы приложение могло использовать статистику смартфона, разрешаем теперь же мы задаем план в плане пишем сколько гигабайт у нас допустим тарифный план и с какого числа он у нас начинается ежемесячно ежедневно можно контролировать или в какой период времени у вас происходит обновление тарифа ну допустим возьмем четвертое число или в моем случае лучше первое да и задаем допустим 50 гигабайт 50 гигабайт нам доступно, нажали ОК, все. И теперь сразу, как видите, у нас показывает приложение, сколько уже было затрачено. Дальше, как я говорил, здесь а, можно увидеть, как установить виджет. Дальше пройти, посмотреть ежемесячно какие, но ну, это естественно уже потом, впоследствии будет. Потом еженедельно, ежедневно, какой трафик используется ежегодно. И всего вообще, в принципе, отличнейшее в этом плане приложение. Дальше «Использование», где вы можете посмотреть, что мы с вами уже видели, да, какое из приложений, сколько тратит у вас трафика. И если у вас вдруг какой-то происходит невероятный жор трафика, да, тогда вы здесь можете это определить без проблем. Что-то можете убрать, допустим, Wi-Fi вам не нужно, вам нужен только мобильный, да, трафик. И потом в роуминге, либо там еще как-то выгружено, загружено. Ну Выгружено тоже, зачем? В принципе загружено. Хотя выгружено тоже может быть иногда полезно. И вы видите, да, что вот MX Player у меня сегодня потратил почти 531 мегабайт и так далее, тому подобное. YouTube сколько-то. Telegram и так далее, и тому подобное. Все, здесь мы с вами посмотрели. Заходим в дополнительное, как вы видите, Pro версия, оценка скорости. Мы можем сразу же в реальном режиме реального времени смотреть, какая скорость у нас есть. Также можем прикрепить уведомление. Нажали и вверху, как вы видите, появляется уведомленица. Со скоростью нашего интернета. Скорость передачи данных можно тоже задать. Потом плитка быстрых настроечек. Можно посмотреть, как это все дело делается. Все, здесь посмотрели. Идем дальше. Можно проверить тест скорости. Как вы видите, здесь еще есть некоторые предупреждения. Потом нажали стрелочку, зачем оно надо. И нажали вперед. Будем все проверять. Потом настроечки здесь. Частота обновления виджета, которую мы сейчас с вами сделаем, потом откуда начинается неделя, с какого дня, использование размерности, настройка э, и уведомления можно здесь задать. Дальше дневной или ночной э, режим, ну всегда дневной, всегда ночной. Тут уж кому как нравится, да, можно всегда ночной режим, пожалуйста, задать будет э, темный у нас, но ну, мне лучше нравится дневной. Ну и далее некоторые вещи. Русский язык мы с вами посмотрели. Потом эти настройки могут быть переключены. Настройки приложения. Запомнить вкладку, чтобы приложение именно открывалось на этой вкладке. И показывать значок приложения. Выше. Все. Здесь все о приложении. Ну и в принципе все. А теперь давайте посмотрим, как устанавливать виджет. Долгий этап. Виджеты. Виджет всего лишь один. Нажали на него. Добавить. Здесь Выбрали цикл, потом совет, вы можете в любое время щелкнуть, задали, и вот он, пожалуйста, он маленький, он не увеличивается, не уменьшается, вот какой он есть. Единственное, что вы можете его передвинуть в любое время, в любое место вашего рабочего экрана. Нажали на виджет, и вы попадаете в само приложение. Сверху у нас также есть приложение, вот пожалуйста, в строке состояния у нас имеется вот какой-то виджет и скорость которую мы с вами задали отличнейшее приложение думаю что вам понравится так что лайк подписка комментарий спасибо и до свидания